Ребята, ну что, я вернулся домой, я в Майами нахожусь. Короче, ребят, такую конструкцию придумали, провода накинули. Разнообразить свою жизнь каким-то образом. Вмазывается, да, в массу. Скажите, у нас вопрос, остановиться, может быть, можно у вас буквально на сутки? Что я ночью буду делать, непонятно. Ребята, ну что, я вернулся домой, я в Майами нахожусь. Круто. Круто. Прям как, как один миг все эти перелеты прошли. Бывает, что так сложно, тяжело, голова болит, еще что-то. Сейчас просто прекрасно. Просто прекрасно, налегке. И в Нью-Йорке побывал, видите, погулял. Время даже было у меня это сделать. Сейчас подъезжает Женька за мной, заберет меня и поедем домой. Я выспался, не знаю, что теперь делать. Время 10 часов вечером. Что я ночью буду делать, непонятно. Но как-то буду привыкать. Hello, Давно не виделись. В этом году, в этом году первый раз с новым ботом, да. Ребята, сейчас приехали с Женькой Даром. А, приехали на почту, кое-что нужно отправить, письмецо одно. Представляете, маска не нужна в Флориде. Никто у нас не спрашивает мы без маски. Кто хочет маски, кто хочет без нее. Да, да, сейчас ни в одном магазине даже не так, Ну, это ты, ты понимаешь, это во Флориде, они потому что здесь Потому что здесь, здесь губернатор четкий. Понимаете, он говорит, ребята, все для вас, как вы хотите, так и будет. И он, кстати, будет избираться в президент. Ты в курсе, нет? Я слышал, это Слышал? Да. да. Будем магитировать людей и голосовать за него. Мы не американцы, пока не можем. Чтобы везде такая свобода да, была, чтобы что все американские. В первую очередь, мнение да. людей своих, своего штата. Да, своих избирателей. Так да. и должно быть, по идее, знаешь. Не, не президента слушать, а каждый губернатор должен. Можно это рассмотреть, даже как будто кто-то вмазывается да, в массы. Да. не так. Как, как вмазывается. Это их мнение. Конечно, должен, должен прислушиваться слушаться мнению, конечно. Представляете, ребят, на почту зажгли, обычной почту, Отправили письмо, мне надо срочно одно письмецо отправить в Калифорнию А Калифорния сколько здесь? 3000 километров, может 4000 миль, миль, то есть 5000 километров Представляете, за один день письмо дойдет На самолете они его сейчас повезут И стоит всего лишь 26 баксов 6 часов. 6 часов? 6 часов А 6 часов будет Вся процедура, будет А да? Да, представляете То сейчас они все письма соберут, отправят и все 26 долларов за один день Классно, классно. треки на номер дали. Вообще супер, все быстро. Вот наша ласточка. Короче, так, дела всякие делаем, ребят. Собираемся потихонечку на работу. Женя тоже на работу скоро поедет. Я выезжаю. Масло надо поменять. В прошлый раз не успел, потому что быстрее-быстрее тоже. Вроде время заранее брал, ну, как обычно. Все, на бегу, на скаку. Сейчас надо к траку съездить, завести, вам показать. Самому посмотреть, помыть, на мойку. А, заказы уже сыпятся, уже куча заказов. Надо работать. Поедем в Снега с вами, в Чикаго. Там уже снег сейчас лежит. Ну, в общем, я прям соскучился по работе, надоело отдыхать, честно говоря. Надо немножечко и меру знать, как говорится. Правильно? Правильно. Короче, приехали к траку, на стоянке стоит, а тут какие-то рекламы, блин, накидали. Что это такое? Трайвен, рейфер, обслуживание, не обслуживание. Здесь куча рекламы. Здесь куча рекламы. Ладно, давайте посмотрим, как он вообще заведется. Как он заведется, как он себя чувствует. Пока все нормально. Вообще нет. Вообще не хочет заводиться. Короче, ребят, такую конструкцию придумали, провода накинули. Будем пробовать заводить, что получится. Похоже, вообще мертвый. Мало, мало, мало. Нормально, уже хорошо, но надо еще заряжать. Надо еще ждать. Ждем еще. Че, ребят, еще 5 минут подождали. Я не знаю, какая-то какая техника у меня, видимо, подключена была. И что-то у меня сожрало аккумулятор мой. Не знаю пока что. Надо было просто клемму скидывать, но тогда некогда было об этом думать. Отлично! ребят, время 7 часов утра. ДМВ, но ну это как аналог МРЭО в российском, открывается с 8. Смотрите, какое количество людей уже стоит в очереди. Мне вчера сказали, что надо либо Пойтман делать, appointment это запись либо пораньше приходите, вот я пришел пораньше вообще ребят, сейчас отстояли, смотрите какое количество людей, вот там я как понимаю люди с стоят. ставят то есть они заранее заблаговременно на сайте зарегистрировались и пришли к своему времени ну и то естественно их ко времени не пускают но тем не менее их небольшое количество и они ответственные люди я таким быть не могу в данном случае, потому что мне нужно ехать работать, и я не знаю, когда я вернусь. То есть я не могу запланировать себе какую-то дату, в которой я буду здесь, потому что я не хочу из-за этой ерунды, ну, это реально ерундовое дело, просто поменять водительское удостоверение, поменять адрес в нем. Я жил в Калифорнии, теперь живу в Флориде, мне нужно поменять. Нужно это сделать по закону, понимаете, да? Я не хочу за этой ерунды тратить время свое свободное выходного дня, понимаете, да? То есть я не могу, не могу в связи с этим переносить свой отдых там на 2-3-4 дня больше и отдыхать. Мне нужно работать, мне нужно планировать свой, свой рабочий график, поэтому... Я вынужден сегодня прийти без appointment И вот так ножками своими просто стоять Какое-то время, час, два, три, сколько потребуется И вот мы стоим здесь Сзади уже огромное количество людей набралось Я не знаю, человек, наверное, может быть 40 Может быть больше, и перед нами где-то 15 человек. Ну, да, наверное, уже больше Они потому что влазят все, не, не спрашивают Все немножко нагловатые, конечно И понятно, почему, да, я вам уже показал Так что ждем, когда нас будет пускать туда Уже какое-то количество пускают Оттуда тоже, наверное, недолго Не знаю, связи с чем, ковид, не ковид, но, естественно, все на ковид свалю но какой какое он отношение имеет к тому, что они не справляются, не сильно понимаю. Так, ребята, с улицы нас пустили внутрь. Внутрь, вот видите, здесь есть огромное количество такое сидушечек. Но перед тем, как войти, у нас проверили документы, необходимые для совершения ну, той операции, с которой мы сюда пришли. У меня проверили те документы, которые мне необходимы для замены а, моего водискодзостверения. Это подтверждение адреса проживания. Еще два документа, которые подтвердят, что я действительно проживаю на этом адресе. Это либо доставка какая-нибудь, чек от доставки, там, где будет прописано мое фамилия, имя и адрес. Электрические сети, интернет. Ну что-то, короче, оплата за какие-то какие счета. Чтобы был плач, я тут живу. Ну и еще некоторые документы. И вот сейчас я теперь ожидаю со своим квиточком все очень... Культурно вежливо доступно, видите, вот такой вот цветочек есть. И среди нас есть те люди, которые пришли ко времени к определенному, их, наверное, вызовут ко времени. Ну и остальные, соответственно, те, которые пришли сегодня просто так без очереди. Здесь же, кстати, ребят, посмотрите, он там проверяет зрение и там же фотографируют на вот этом белом фоне на водительское удостоверение. Поэтому я надеюсь, что мне его сегодня выдадут. Хотя не факт, может быть, они просто дадут бумажку такую, которая будет временно временным водительское удовлетворение, а потом просто пришлют мне на адрес моего удостоверения. Не знаю, посмотрим, как это будет сегодня работать. Кстати, 13, ребята, окошек сейчас работает из, по-моему, 22. Ну, то есть огромное количество, в принципе, людей, 13 человек задействовано для того, чтобы помогать нам. Все довольно быстро движется. Все, ребята, я поменял свой драйвер-лайсенс, теперь у меня флоридский. Все отлично, все супер. Не знаю, насколько ценится и кто, кто серьезнее ценится вообще. Какой драйвер-лайсенс? То ли калифорнийский, то ли флористский, но, в принципе, без разницы. Главное, что все четко, все по закону, все в срок, ребята. Потому что, когда я переезжаю на новый адрес, я должен в течение месяца по закону поменять свой драйвер-лайсенс. Я это сделал, я вроде как уложился. Я, значит, пошел туда, когда в окошечко, когда с утра я пришел без appointment. В принципе, достаточно быстро меня запустили. И сказали, что необходимо мне еще и дополнительно D.O.T. Medical Card это называется. Это такая специальная Процедура, ну, собственно, как специальная, обычная процедура, обычный медосмотр. Сдал мочу, проверили давление, проверили зрение, проверили, знаю ли я, определяю ли я цвета, умели ли я читать. Но, ну, в общем-то, обычные такие простые, простые действия провели. И дали мне вот это medical карт. После чего я сюда обратно вернулся, уже без очереди прошел. Мне сказали, что это можно сделать. Я это сделал. Прошел. Еще раз проверили здесь зрение. И после этого сказали, что ну, документы проверили, посмотрели, определили, на каком я нахожусь статусе, до какого года мне выдавать удостоверение водительское. И, в общем-то, все. Выдали удостоверение. И вот я сейчас вышел, ищу Артема. Пока найти не могу. Так, ребята, что мы делаем? Мы сейчас решили не блатовать и в ресторан не идти. А что сделать? Хлеб поспечь. Здесь мы печем хлеб, показывай. Ты сам своими руками, правильно я понимаю? Конечно. Все своими руками. Всю ночь, Всю ночь не спал, тесто, то. Висит. И И чё? А вы думаете, это достаточно или еще? надо? Да, да, да, да. Здесь чё у нас? Показывай. Картошка. Картошка. Картофан, Четко. Там у нас мусор убираем, здесь что. О, ты, ты тоже, да, курицу зарубил, все сделал, да? Вырастил. Да, тут салат у нас. В общем, обязанности распределены, я сейчас чистил картошку. Женя салат делает, а ты что? Ты ты, ты делал хлеб. Хлеб. Нормально. По-моему, очень достойно, ребят, смотрите. Свой хлеб, своя курица, своя картошка, все выращено. Четко, четко. Так, ребята, привет. Сейчас надо будет заводить. Ого, как красиво. Ребят, мы бургеры, ну как мы. Я снимаю только, а Дима готовит бургеры нам. Какая красота, а. Мы же в Америке, поэтому едим бургеры да и кукурузу. В Анапе, действительно. В общем, кушаем, сидим. Сейчас, точнее, будем. начнем. И завтра по все разбежимся, будем работать, начнем уже. Это нормально? Да, Подконтролимся? Сейчас еще ребята приедут с работы. А вот мы, кстати, съездили сейчас с Женькой и забирали машину. Сейчас вам покажу, вот смотрите. Один автомобиль, Chevrolet Корвет, не знаю, видно вам или нет. И вот там Hyundai, завтра мы их обе, оба этих авто, автомобиля завтра, видите, у нас тут огромная уже парковка. Дима приехал, вот наша BMW, сейчас еще ребята приедут, а Артем с Джамиком. В общем, редко так получается нам всем встречаться в одном месте, но вот сегодня вроде как должно получиться. И вот эти машины утром, я Корвет и Hyundai, забираем, грузим в трейлер и поехали работать. Заказы уже есть, все клиенты предупреждены, ну, в общем, все нормально. Джамик, привет! Привет, привет, привет. Джамик приехал сработать. Смотри, у тебя вот такая тачка имеется, правильно? Ну да. Но ты вообще дома редко бываешь, правда? Ну, да. В этом году сколько то раз был дома? О, нет, в этом году побольше. Побольше? Да. Слушай, у нас сколько машин? Твоя. Раз, два, три, четыре, пять. Офигеть, офигеть. Пойдем, пойдем кушать. Все, наконец-то мы все собрались. Ну, не все, Женьки нашего еще нет одного. Волгоградского нашего. Ну, ладно. Ну как? Тут все. Тут все. Так, вы, вы так, я понимаю, ищете второй половину. Да. Ага. Вот хотел узнать, как у вас поиски проходят. Поиски? Да. Моя? А мале... Куда? В нее. Ага. Ну, да вот -то тоже хотел объявление, объявление. Оставить хотел поинтересоваться у вас вот как-то. Нет, зато вообще нету. Нету, да? Нет. Ага, ясно. Все, а вы один, да, проживаете? Да. Ага. Остановиться нельзя? Да? Скажите, у нас вопрос. Остановиться, может быть, можно у вас буквально на сутки? У меня остановиться? Вы нет, ну, нет. что ли? Не-не-не, просто сейчас ä, приехали сами. Мы из, мы из России, из Саратова. И немножко... У у вас. У нас женщина просто есть. Но она как. До свидания, да, поняли? <свист _> <свист _> Нельзя. Короче, ребят, объявление взяли, газеты, сидим пока кушаем с ребятами в кафешке. И там уже Артём решил позвонить куда? Вот, знакомство. Знакомство. Он... Хозяин жизни давно и успешно состоит в браке с своим бизнесом, надежный человек, который поднимает паруса <свист _> и в форме и активен. Если ты женщина, твои мечты до 42 лет? А, женщина моей мечты. Ну, короче, Артем решил, что у него можно потеряться, как вообще с женщинами дела происходят. Может, нам стоит тоже подать объявление, да, Артем? почему бы и нет? Почему бы нет? Хоть так, может, свою вторую половинку найти? да. По газете. По газете. По старинке, может быть. Но тут скорее старшее поколение можно найти, понимаешь? Нет, он сказал, слышал, что он сказал, что надо в Нью-Йорке ехать за женщинами. Говорит, ну, Майами нечего ловить. Понял, же? Понял. Понял. Все. Ребята, всем привет, доброе утро. Сегодня у нас привет, привет. Сегодня у нас суббота. Время раннее. 7 часов утра. Мы едем к клиентам. Вчера еще две машины забрали. Как вы помните, около дома они у нас стояли. На аукционе вечером доехали. Женька, и просто две машины забрали, подогнали к дому. Сейчас их загрузили. Рано сегодня проснули, для того, чтобы все это дело успеть. Ну и суббота, тоже надо понимать, салоны некоторые могут закрыться немножко раньше, поэтому надо все успеть, все загрузить, как обычно, на спику, на спеху, на скаку, все быстрее, скорее. Сейчас подъезжаем забирать автомобиль Ferrari и поедем дальше. Некоторые машины еще около дома вокруг соберем, в Голливуде, в Майми-Бич, и выезжаем в Чикаго. Женька поедет со мной этот рейс, так вышло, что у него образовался отпуск, который он захотел провести вот таким образом, правильно, не говорю? Да. Да, отчасти, да. отчасти да и буквально что нам в принципе надо 5-6 дней туда-обратно, раунд 3. надеемся, что вдвоем побыстрее несколько получится жалко, что уже не пока не CDL -а для того, чтобы управлять большим траком но как минимум теорию надо подтягивать правильно, для того, чтобы когда пришло время когда ты набрался опыта на маленьком траке ты мог пойти и просто без проблем сдать на большом а, такие дела, ребята, так что начинаются ролики про работу, будем вам, будем вам показывать и рассказывать что-то Машина показывает. Сейчас едем в Чикаго. Там, соответственно, уже должен быть снежок лежать, да, вроде? Ну да, минус 3 пока. Минус 3 пока, вроде терпимо. Ну ладно, будем работать. Холо, Ганманик. Гуд, Харри. Пока открой шнур, подцепи шнур. Фрэн Россия. Uh, yeah. yeah. Uh, need your full name and sign. Okay, didn't bring my glass. Oh, okay. Yeah. Uh, okay. A little warmer here than Russia, huh? Uh, yeah. <laughs> okay. You have a check or cash? I'm gonna go Такой, ребята, автомобиль. Кто он? 70... -го года, ребят. 95-го года, Ferrari 456 Сразу за него заплатит. Ребят, пультик себе, видите, новый купил, подключил Но между тем у меня и прошло работает Все так же Немножко с ним поудобнее, честно говоря, видите, она как Может по миллиметру поднимать по чуть-чуть Кнопка такая возвратная Сейчас мы выгоним вот этот Hyundai Потому что он будет первым выгружаться И мы им замкнем, соответственно А Ferrari сейчас загрузим вперед Сейчас Женя выгонит аккуратно Надеюсь, что аккуратно А там как получится, конечно, у него я быстренько опускаю, он выезжает, и все. Загоняем следующий Феррари. Ребят, ну что, сейчас подъезжаем к частнику забрать Мустанг 2013 года выпуска. Договорились на 9.30. 9.45 приехали, но, ну, в принципе, мы с ним на связи, он ждет. Что, там постеснялся подъезжать, что ли? Okay. О, я не знаю, я тебе я тебе Я покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Okay. тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. А еще и на механике. А, это Шелби, это который супер быстрый, ребят, такой. Помните, я однажды в Майами отдавал, тогда еще один крендель выделался, потом оказалось, что он просто валетчик, охранник. Так я, ребят, крыло, кстати, не сделал, вообще времени нет этим заниматься. Наверное, приезду в следующий раз, потому что сейчас много отдыхал, уже руки чешутся, не могу так долго ничего не делать. Нормально? Ребят, забираем Мерседес. Немножко большеватый, конечно. Я думал, что это седан оказался вот такой вот джип. Придется, наверное, немножечко больш... небольшую перестановку сделать. Hyundai загрузить наверх, а этот автомобиль загрузим вниз. А над ним уже постараемся уместить Теслу. Я думаю, это должно получиться. Какой-то он весь побитый со всех сторон. Двоем, конечно, несколько быстрее, ребят. Видите, я пока забирал автомобиль. Женя, он там делает делишки. Немножко пока медленно делает, но просто он еще пока не привык. Я тоже раньше так работал. Ребята, в Майами, шикарная погода, прекрасное настроение. Все-таки, знаете, отдых. Дают о себе знать, когда ты отдохнул, тебе прям хочется творить, хочется что-то делать, познавать новое, ходить в спортзал, читать книжки, слушать аудиокниги, музыку, смотреть фильмы. Ребят, я не знаю, как это работает, но со мной так, со мной так. Несмотря на то, что у меня много физического труда на моей работе, я сейчас задумаюсь о том, но, собственно, наверное, ближайший день просто поеду свободный свободных дней у меня не так много и куплю себе абонемент в спортзал и просто буду иногда заезжать в спортзал иногда, наверное, придется мне себя заставлять потому что я действительно сильно устаю на работе может, это не так понятно и заметно на видео, но она работа непростая физического труда тоже хватает но, тем не менее, надо разнообразить свою жизнь каким-то образом дополнительно еще а сейчас я жду, когда подготовят автомобиль Tesla Model S и здесь я его заберу и мы с Евгением. Евгений пока выгружает остальные машины для того, чтобы мы смогли погрузить в необходимом нам порядке автомобиль Тесла. Выезжаем в Чикаго, собственно. Веселый человек, такой, блин, не успел вам записать. Мужик такой, говорит, о, о, Делидердрайвер, да, о, Мерседес, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, веселый, но ладно, самое главное, веселый. таньки yeah. okay. yeah. Так, ребята. Феррари наверху поднял на всю. Пробуем загонять вот этого крокодила огромного. Ну так, пробуем. У меня нет сомнений в том, что он месяц. Просто нужно аккуратненько все это сейчас сделать. Не торопясь. Давай, давай. Отлично, предостаточно места. Давай, давай, давай, давай. Вот так вот идеально все ребят примерно вот так мы делаем то есть вначале просто поднимаем вот эту сторону а потом уже сейчас будем равнять. то есть ставить ее более, более менее ровно потому что необходимости в том чтобы увести вот настолько криво ее абсолютно никакой нет ну что снег пошел первый раз в этом году мы видим снег хотя в прошлом я помню тоже не виделась только в начале в самом когда работал хотя еще до чикаго прилично ехать но уже видите Погода, А в Майами сейчас в это время, говорят, начался шторм, да? Шторм, да. шторнадо. Ну, в общем, что-то страшное. Посмотрим. У нас там друзья дома остались, поэтому нам расскажут. Но мы будем не спеша двигаться в сторону Чикаго. Короче, ребят. Ух ты! Холодина на улице! Кое-как мы доехали. Прям шторм здесь. На гугле написано, что снежный шторм. Вот такая вот история. Все замерзло. Но мы вот молодцы, конечно, доехали до какой-то парковки. Даже не парковка просто. Но траки здесь стоят, но это типа территория торгового центра такого небольшого. Ну, в общем, все. Будем греться, чаек пить. Время еще не позднее, да? Мы еще по Флорицке едем. А Мы еще, да, ты вообще по Флорицке конкретно. Что делать? До заправки, до нормального тракстопа. Но ну, я уверен, что он забит, потому что прям полностью забит. Да, да, потому, да, да, да. потому что да. Потому что на дороге вообще никто не встречается. То есть люди нормально следят за обстановкой и, соответственно, реагируют на нее, да? Вот, видите, нам до клиента буквально 40 минут остаются. То есть в 7 часов вечера мы бы там были. В принципе, неплохо. Видите, видите все красно. что? Все, внимание написано. И здесь, везде все красное, красное, красное. Вот, видите, все красное, все дороги ночью красные. Вау, а здесь вообще, посмотрите, ничего себе. Вон как все светится. Ладно, что, наливаем чаек, да и отдыхаем.